Памятная доска пособнику фашистов Горюгину Терару Тюняну, по кличке Нжде, установленная в городе Армавир, закрашена черной краской. Об этом корреспонденту информационного агентства «Красная весна», заявил депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов. 11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти а также представители местного отделения Союза Армян России, обещали демонтировать памятную доску организатору, так называемого армянского легиона СС Ранее депутат Виноградов неоднократно заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски, он самостоятельно решит этот вопрос. В результате бездействия краевых и местных властей, а также органов прокуратуры, доска оставалась на прежнем месте. Мириться с таким положением вещей, депутат Виноградов не стал и выразил свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Горегину Установка памятников тем, кто заморался в сотрудничестве с Третьим рейхом, является оскорблением народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если Горегин Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски? Заявил Виноградов. Отметим, что в 2017 году несколько неравнодушных жителей Армавира направили коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры с требованием демонтировать памятную доску Горигину Террару НЖД, установленную на территории города Армавир. По результатам обращения были получены ответы, которые по существу вопроса ничего не решили. Требования заявителей не были удовлетворены. Напомним, Гарригин Жде во время Великой Отечественной войны принимал участие в формировании так называемого Армянского легиона СС, подразделения, которое было задействовано в боях против советской армии на Северном Кавказе, а позднее на Западном фронте. В 1948 году Нжде был осужден особым совещанием при МГБ СССР за антисоветскую деятельность и пособничество нацистской Германии, и приговорен к 25 годам тюремного заключения. В тюрьме он и умер. Но в 2012 году, на территории храма Успения Пресвятой Богородицы Армянской Апостольской Церкви в городе Армавир, была установлена мемориальная доска Нжде.